Всем привет, ребята! С вами я, СуперПро в Майнкрафте. И сегодня мы с вами будем продолжать троллить того вот нубика с помощью зелени вымести. Вот он там непонятно, чем занимается у себя в доме. Но только, ребят, на этот раз я вот что заметил. К нему присоединился выживать какой-то профессионал. Он там живет где-то в горах. Поэтому сегодня мы его обязательно тоже потроллим. Да, я уже наложил на себя невидимость бесконечную. Давайте снимаем череп и идемте смотреть, чем занимается Нубик. Так, похоже, он решил построить какую-то защиту. Так, вот он пытается защитить огород. Так, смотрим. Так, зашел в сундук, взять что-то. Так, смотрим. Он там берет что-то. Так, динамит взял. Так, с мечом куда-то пошел, давайте посмотрим, куда он направляется. Так. Угу. Так, давайте тогда на пути ему заспавним вот такого вот монстрика. Это как бандит. Давайте. С -с -с так, сейчас он переплывет, так интереснее будет. И тогда мы заспавним етки давайте спавним вот он начал сражаться с ним вот все ребята он убил его вот это Эээ... первая ловушка так, так смотрим okay. чем он занимается так а пока он короче отошел ребята давайте делаем такую ловушку так Врываем яму, тут она осталась с прошлого видео славы И закрываем ее фейковым блоком травы. Так. И давайте поставим вот такую вот яму вот здесь. Поставим туда шипы. Вот шипы можно даже вот так вот яму сделать. Так, вот делаем ее даже вот так и закрываем фейковыми блоками травы. Да. Все. И он обязательно наступит и пойдет в эту ловушку. Главное, самому в нее не упасть. Так, надо, чтобы он сюда наступил, положить что-то привлекательное сюда. Но бы любят золото, поэтому давайте положим сюда. Ну, 10 штук золота давайте. Просто положим сюда. Все. И когда он наступит сюда, он, короче, провалится. Так, а давайте пока посмотрим, вон он там поднимается. Похоже, он идет в дом к профессионалу. На, да, тут профессионал поселился, которого мы тоже будем троллить. Так. Ага, вот он поднимается. И сейчас, короче, давайте его столкнем и, посмотри, и посмотрим на его реакцию. Вот он, ничего не понимает, видите? Идущий. Так. Нас? Так, давайте сталкиваем Ой. его еще. Нет, нет, нет, нет. Ветер. Что это Да, он думает, что это ветер, ребята. Спрячусь. Так, он решил спрятаться, ребята. Так. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Давайте кинем ему гранату и посмотрим на его реакцию. Оп. И бах. <сорганизация> Граната сработала. Она просто его убила разом. О, так. так, вон заспавнился у себя дома, и сейчас он пойдет собирать вещи туда же, в то место. Вот. Так. Он не попался в ловушку, вот это да. Вот это я не ожидал. Она должна была сработать, ну-ка. Где я уже поставил, забыл, ну-ка. Так, где я ловушку-то поставил? Я уж сам забыл. А, вот где-то вот здесь. Так, странно, она должна была сработать. Так, давайте еще раз. Проделаем это. Так. Так, нужно кинуть 10 золота так давайте еще раз странно что не сработала ловушка так так ну ка так здесь да так давайте кидаем 10 золота ой блин не туда кину так давайте чтобы оно держалось как так. так и все и бросаем золото э блин, похоже так не получится, оно проваливается сквозь седу. Так, поэтому давайте тогда сделаем так, поставим сюда сундук просто. Просто поставим сундук. О, так. Где же кнопка? Так, все, ставим сундук и кладем сюда 10 золота. И все, и как только он подойдет к сундуку, все, он сразу же упадет. что-то это предугадал? Да, Всего и кстати, ничего. тут он попался в ловушку еще. Давайте ее закроем, чтобы еще раз попался. Так. Так, а пока давайте посмотрим. Он направился снова к профессионалу. Так, ага, да, вот он. Так, а давайте-ка столкнем его. Ещ столкнем. Аномалия. Да, действительно, он думает аномалия какая-то. Так. Давайте-ка выстрелим. Гору не пойдет, гору обойдет. Так, он решил обойти гору. Ладно, ребята. Давайте ему поможем. Оп. Так. Ты что? Да. Он не понимает пока что, что это. Так, ну давайте заспавним скелета. Все. И тогда он будет думать, что это скелет, а не кто-то его кроет. Нет, ну у него еще и шлем сломался так. вот все ребята он думает что это скелет так а вон значит стоит профессионал так вот он тоже решил защитить свой дом так давайте-ка так вот он решил встать на краю давайте столкнем его в дом он не дается сталкивать посмотрите так ладно давайте сначала его потронем так ну попробуем сейчас столкнуть его коп <с> он разбился <с> так. нет опять я же вроде закапывал эту яму Ага, вот, ребята, слышите, он очередной раз попался в эту ловушку. Так, и тогда давайте сейчас построим рядом с его домом. Ой. На него, наверное, это произвело удивление. Так, посмотрите, а, как ему повезло. Ладно, эта ловушка не сработала. Тогда давайте сейчас ему прямо вот так вот выстрелим. Блин, он ушел. Так, ладно, пытаемся это тысяча. Он не понимает, откуда еще yeah. летит. Так. Ага, смотрите, профессионал прямо сюда пришел. Давайте прямо выстрелим в него. Так. Посмотрите, какой ворот имеет. На. <со>? Так. давайте-ка сейчас построим вот такую вот штуку хотя нет давайте не построим давайте сейчас напугаем их так одеваем череп скелета на голову и смотрите я призрак Помоги, помоги! <связать> Своего же застрелил. <связать> так. Давайте бежим за ним. <связать> так, оно уставает. Уй, я близок. Давайте стрелу ему вдогонку. Так. Рыбы. Так, ладно, он вернулся, фиг с ним. Ладно. Но затроллить все равно получилось. Давайте снимаем вот этот череп слета. <соединяем> так. Блин, как же ему все-таки повезло с этой ловушкой, а? Так. Теперь давайте посмотрим, куда он дальше направляется. Давайте. Ага. Вот профессионал. Сейчас, короче, возьмем ведро лавы. Да. И разольем его прямо вот так вот. Он горит, ребята. Все. Он поджегся. Так, теперь надо взять пустое ведро, чтобы убрать эту лаву. Давайте проломим ему крышу вот так вот и зальем ему туда всякие, по вещи всякие. Зальем ему туда всего вот этого вот лавы, все вот этой. Пускай горит. Ребята, он горит. Так, давайте ему заспавним бандита вот такого вот. Стрельба. Так, а давайте его натолкнем на свои же шипы. Оп. Так, заспавним к мы ему еще одного такого бандита. Вот даже двух. ему а, повезло, он с ним справился Так, ладно, ребята, пока он отвлечен Давайте построим Вот такую вот штуку Поставим, значит, здесь булыжник Так Сюда раздатчик Так И сюда вот такие вот фаерболы Так Ой, это лишнее Так он не заметил еще эту постройку давайте ставим рычаг и сейчас когда он подойдет сюда мы короче просто запустим столько файерболов. вот когда они вдвоем сюда поднимутся монстрам. о смотрите они между собой начали ссориться что-то они между собой так вот он заметил ловушку Оп. все кидаем их туда туда Оп. посмотрите он стрелил все файерболы так давайте заряжаем фопа бах бах бах все поджигаем ему весь дом все дерево легко горит сейчас увизь горечь на не подвернулась это золото так давайте ребята Я сделаю себе новую броню. все ребята его дом просто горит И давайте сверху стрелу ему пустим. На. Он не понимает, что происходит. И заспавним еще бандита. Так, и а теперь, пожалуй, поставим ТНТ. Так, давайте ставим ТНТ. Так, рычаг. Оп. Активируем. И бабах. Так, а теперь давайте посмотрим, чем занимается у нас э, Нубик. Вот давайте да. подлетим к его дому. Моя коллекция. Так. И у кого нет такой. Так, а он где у нас? Давайте посмотрим. Так, где же у нас Нубик? Давайте рядом с его домом построим такую вот штуку. Пора перекусить. Так, он пока О. еще ничего не заметил. Давайте, пока он отвлекся, давайте сейчас поставим раздатчик. Пока он входит там перекусывать. Так. Давайте ставим рычаг. И сейчас фаерболы поставим. Так, огненный заряд. Так. Ага. Во, что это такое? Так, ага, ребята, он заметил эту штуку, и давайте, ба ба, -ба. Все, кидаем. Все, давайте гуляем. Нет. А, он сломал рычаг, а. Так. А теперь давайте делаем финальное. Так, сейчас для начала заспавним крипером. Теперь кинем импакт-гранату. Чтобы удивить его. Какие-то испытания. Так, а теперь смотрите, берем командный топор. Что случилось с тем домом? Так. Теперь вот так. стоп давайте еще раз так так вот это первый так вот второй и давайте так Ан английский снятина так выбираем капс все ребята мы его дом превратили в динамит а теперь берем зажигалку и просто взрываем это Давайте взрываем все это. Нет. Скорее, домой, домой. Все, мы просто превратили его дом в, в динамит полностью, и все. И он взорвался. Посмотрите, какой большой взрыв. Так. И давайте, короче, выпьем молоко и придем, так скажем, в гости к нубику. Да. А где мой дом? Хотя, стойте, а -а -а. давайте сначала понаблюдаем. Смотрите, он пришел, а дома нет. Так, теперь давайте выбиваем молоко и сейчас придем к нему, типа в гости. Эй, Нубик, привет. Я тут зашел на сервер посмотреть, как у тебя дела. Я вижу тут дыра какая-то огромная. Что тут произошло? Я не знаю, но моего дома больше нет. Ужас какой. Ужас. Я вообще никогда не видел такого взрыва взрыва вот это да. Так. У, меня, общем, у меня есть для тебя вот нет. такой подарок, ребята. Короче, О, когда подарок. он откроет это яйцо, Очень ему надеюсь. выпадет бандит. Так, у меня есть для тебя вот такой подарок, Нубик. Ты можешь поставить это у себя в доме. Вот. Да. У меня нет дома. ну построишь новые обязательно поставишь там вот эту ну, штуку. Что это? Дождь пошел. Ну ладно, Нубик, давай мне пора подожди вот смотри о профессионал пришел профессионал привет что у вас тут произошло профессионал Ой. у меня кстати летят тоже подарок вот держи потом поставишь это у себя дома так и а Да. И давайте ребят мне пора так и давайте на этом будем заканчивать Короче, ребят, кому понравилась эта серия, не забывайте ставить лайки, а также подписываться на мой канал, поддерживайте лайками этот крутой троллинг. Ну и с вами был я, СуперПро в Майнкрафте, всем удачи, ребята, и всем пока!